Результатов у нас очень множество. Результаты разные. Вот э, начиная, что почки на место встают. А почки это у нас тоже, дорогие друзья, это хранитель страха. Понимаете? Хранитель страха, который там хранятся наши многие-многие-многие страхи, которые все, можно сказать, человечество собрало за всю свою историю. Представляете, какую нагрузку несут наши вот такие... Маленькие-маленькие две почечки, это, это такой героический поступок, это очень э, стойкость такой проявить, и они же ни на минуту не останавливаются, они работают, представляете? Они еще и двигаются. Да, они еще и двигаются К теле. Вот, а чтобы, наоборот, если они встают, вот это и есть ненормально, это и есть то, что вот этот страх, понимаете, то, что вот этот страх вас сковал, поэтому, Желательно, чтобы они двигались. А чтобы они двигались, нужно просто не бояться. Да? А чтобы не бояться, это нужен стабильный ум. А если он у вас нестабильный, если у вас мысли-мешалка, то вам нужен просто в теле ресурс, вот этот бонус, вот это убирание этой мысли-мешалки, вот это вот спокойствие, вот эту стойкость. Это вы можете получить именно на онлайн-практике восстановления своего здоровья. Вот. вот тут эти страхи будет много непроявленным, потому что, как мы говорим, что а многие болезни, они сначала приходят к нам из сумких планов, понимаете? Они оттуда начинают проявляться. И, конечно, когда это уходит, когда вот это уходит привязка, то здесь у вас наступает э, тишь, Здесь у вас наступает мир, спокойствие.